18 января всем добрый день два дня минус 20 сегодня 17 чуть меньше завтра послезавтра вообще 25 синоптики передают ну вот глобальное потепление так на нас вдохнуло в эту зиму а чем природе опасно, глобальное потепление тем, что может вызвать глобальное похолодание, Хоть и кратковременное, но зато такое ощутимое. Все показывают, пользуясь моментом, пейзажи на своих пасеках. Такие красиво зимние. Ну и я подключусь тоже. Похвастаюсь. А хвастаться вот Особо нечем, потому что, я имею в виду по природе, Он одна синица летает по всей пасеке. Обычно в это время их столько уже было, ни одного следа нет птичьего. Боремся с короедами на хвойных породах, а в результате непонятно с чем и с кем хочу, пользуясь моментом обратиться к некоторым пчеловодам у кого горячие головы по применению каких-то технологических приемов на свои пасеки так, без оглядки не, не давая отчета ни здравому смыслу, ни логики Недавно звонит один, спрашивает, почему так много кормов поели. Зима фактически наполовине, а уже по 35 килограмм съели меда. Матки в изоляторах. Ну, понятно, претензия к малых, но потому что раз матки в изоляторах, значит, кто виноват? Зачинщик технологии. Я говорю, а причина в чем? А ну давай крути ролик свой сначала. Да вот мы посмотрели, как в Крыму на их доньях зимуют пчеловоды успешно. И мы попробовали у себя. Ну и у вас такие условия, надеюсь, температурные. Да нет, у нас минус 30, и в перспективе минус 40. И на улице на их доньях зимуют 7. Ну где ваши мозги, ребята? Вы бы еще тропики примерили к себе по условиям. Конечно, виноват изолятор. Пили-пили водку, затем вино с пивом, съели печенье и отравились. Конечно, печенье виновато. И в этом случае изолятор виноват, они а пчеловод сам. Или зимовка без утепления. Тоже из той серии. Недавно вот хвалится пчеловод успешной зимовкой без утепления, но вот одна погибла она правда слабенькая там рамки 3, но ну, кто тебя назовет здравомыслящим слабенькая семейка, конечно погибнет она и в омшаннике фактически не перспективно для зимовки полноценной конечно мы не знаем какой потенциал заложен у физиологии пчелы как сверхорганизма почему пчелиные семьи выживают в железобетонных конструкциях зимой выживают в каких-то пещерных щелях холодных даже на открытой местности а у пчеловода в может погибнуть кто виноват Пчела виновата, матководы виноваты, плохих маток продают, но только не мы. Я постоянно даю несколько семей сознательно на погибель, чтобы узнать этот заложенный потенциал, какой именно, что там кроется. Изоляция маток помогает. Много постулатов подрихтовали мы прошлых суждений много не так, как раньше считалось и думалось и часто привожу пример Витвицкого он тоже семьи держал в таких жестких условиях на выживание зато они не мешались как селекционный материал на будущее в лице каких-то трудневых генофондов или провивочного материала, или раи погибали. Ну, как бы там ни было, проверяем. Проверяем, рискуем. Но если проверка идет в режиме эксперимента, это не означает, что нужно сразу примерять у себя, как за основу. Ну, в общем так, завтра зум, будем осуждать Варианты формирования отводков. Пожалуйста, подключайтесь, готовьте вопросы. Тема хорошая, объемная. Все доброго, до свидания.